Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – быть крестными. Каждый из нас, ну почти каждый, в жизни людей, которых нам послали родители и Бог. Это наши крестные. Они крестили нас, держат нас на руках младенцами. Знакомы нас с Богом, со своей религией, с верой. Это вторые родители по духу. Я вот хочу о чем вам сегодня рассказать. Когда вам предлагают быть крестными, конечно же, отказываться, мягко говоря, нехорошо. Конечно, нужно соглашаться, если вы этих людей уважаете, знаете близко эту семью трепетно относитесь к ребенку, вообще нравятся люди, которые, вам которые вас пригласили быть крестным, либо крестной их малышу, либо первенцу. Но я хочу поговорить не о том, стоит соглашаться либо нет, это отдельная тема для разговора. Я хочу поговорить с теми людьми о том, которые согласились нести одновременное бремя и честь быть крестными родителями, чаду человеческому и Божьему. Вы должны ясно осознавать о а той ответственности, порой это настоящий груз ответственности, который вам придется нести в течение всей своей жизни и жизни веренного Богами родителям вам, человека и души. Прежде всего, конечно же, это всевозможные праздники, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Обязательно нужно встречаться, приходить, звать гости каким-то образом обозначивать, что вы есть, что вы не пропали. Вы духовный учитель, духовный отец этого малыша. И волей-неволей вы уже обязаны помогать ему, подставлять плечо, руку. Вы удосужились огромной чести, которую дают не каждому. И не каждый человек с достоинством эту честь несет по жизни. Никогда нельзя отказывать этим детям в визите. Звоните, пишите, появляйтесь по мере своих физических возможностей и в том числе материальных, дарите подарки. видите активные встречи с этим ребенком, с их родителями, чтобы этот малыш, работающий взрослый человек любил и помнил вас, чтобы вы были настоящим примером, примером для подражания. Есть у каждого человека родители биологические. Есть еще родители духовные, которые избраны вашей верой, вашими родителями. Если хотите Бога, вы заходите в эту семью не просто номинально а какими-то друзьями либо знакомыми. Это нечто совершенно другого уровня характера. Это очень глубоко. Это очень духовно, это очень важно. И это очень символично. Прошу вас, не относитесь к этому спустя рукава. Иногда с иронией, но не серьезно. Это опасно для всех. Вы можете потерять этого ребенка в переносном смысле. Потерять связь с Богом через этого малыша. Потерять суть свою, свою как родителя духовного. Это еще и грозит тем, что вы можете потерять самого себя в себе же. Очень многие крестные иногда ссорятся. Такое бывает по разным причинам бытовые и так далее. И часто так происходит, что крестные родители бросают и свое чадо, которое крестили когда-то, лишь потому, что они в ссоре с биологическими родителями этого ребенка. Конечно же, это заблуждение, это глупо, недальновидно, и это очень жестоко. Какие бы отношения у вас ни складывались с родителями этого человека, которого вы скрестили, с вашим крестным ребенком, это ни в коем случае не должно переноситься на ваши отношения с этим ребенком. Что бы ни было между родными этого малыша, ваши отношения с ним ни в коем случае не должны пострадать. Они не должны быть подвержены влиянию извне. Что бы ни происходило, вы все должны быть рядом. Писать, звонить, приезжать. Каждый праздник, каждый день рождения – это вообще святость. Быть на днях рождения человека, которого крестили. Человека, которого вам подарил Бог, не важно, сколько у вас детей, очень важно, чтобы у вас еще был крестник. Это так мило, это так чудесно. Это высшее проявление любви, высшее проявление духовности, помимо своих детей, даже если их у вас нет. Принять свою душу, свою жизнь еще малыша с чужой семьи, который станет вам родным. Так вот, запомните. Вы не имеете права его забывать, ни при каких обстоятельствах, оправданий нет никаких, даже если вы оказались инвалидом. Даже если все гораздо хуже, вы должны поддерживать связь. Неважно, есть ли у вас деньги, есть ли у вас силы, вы должны приходить, звонить, писать, встречаться как угодно, но вы должны это делать. Многие крестные родители как крестные мамы, как и крестные папы, иногда не приходят, не пишут, не звонят. Ввиду того, что у них нет денег, ситуация в жизни бывает разная. Кто-то потерял работу, кто-то временно не работает в связи с тем, что ищет новую работу, у кого-то сложности материального характера и так далее. Это не имеет никакого значения перед этим ребенком, которого крестили. Не имеет. Вы осознанно согласились и приняли на себя ответственность и вели его любовь заслуга, вы должны это понимать как награду, вы должны это принимать как божественное, как некий знак. Посему забудьте о том, как вы действовали до этого. Идите к этим детям, идите к этим родителям, просите прощения, играйте, смотрите в глаза, целуйте, обнимайте, но будьте рядом всегда, когда потребуется ваша помощь, либо ваше присутствие или участие. Неважно, есть у вас деньги, либо нет, вы можете принести с шоколадкой, прийти в гости с шоколадкой, можете с большой радиоуправляемой машиной, и у вас с какой-то какой суммой денег значения не имеет. Важно внимание, ничего дороже вашего внимания. Вы можете даже прийти с пустыми руками, если на это будут объективные причины. Не нужно извиняться за то, что у вас нет денег, вы ничего никому не должны, кроме одного. Вы должны быть с этим малышом. И точка.